Всех рады приветствовать на нашем канале. Сегодня сборка лестницы К-031М. Данная лестница предназначена для монтажа в загородных домах, двухуровневых квартирах и коттеджей. Лесенку вы можете хранить в разобранном виде, упакованной даже в холодном помещении. Главное, не во влажном. Рекомендация по сборке.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 Число ступеней от 14 до 15, количество подъемов от 14 до 16, ширина марша 950, высота шага ступеней 195, толщина ступеней 40, максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 200 кг. Габариты лестницы в плане уточняйте у менеджеров. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа уточняйте у менеджеров. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуется покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочным покрытием до сборки. Во избежание трения между деревянными деталями лестницы и возникновения скрипов при сборке необходимо промазывать места их соприкосновения тонким слоем силиконового герметика. Окончательную затяжку резьбовых соединений и саморезов производить после полной сборки лестницы. Вы увидели на видео, как мы собрали лестницу. Думаем, было полезное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго, до скорых встреч!